Здравствуйте, меня зовут Котова Любовь Алексеевна. В следующей своей лекции мы поговорим о новеллах 2023 года в части исчисления уплат страховых взносов. Смотрите на видео